Бля, тут вообще стрёмная хуйня какая-то, да, будет? Санитарная зона. А -а Блять. Ебаный насос, кто это? Это какая-то хуйня или что это? Артефактик. Ч он дает? Какой я подобрал, блин, чё? Душа. Ух ты, блядь, здоровье всегда хорошо. Бля, пацан. Пацаны, какая-то хуетень здесь. А, -а, -а, -а, -а, -а бля, какая-то хуйня на меня бежит! Ебать, это уже атлас какой-то. Это этот хуй сос, или как он называется? О, Кров... ебать, поджигает! Ёбаный насос! Это реально хуесос какой Это что такое? Как его зовут? На отношении нейтрал. Нихуя себе нейтрал, блядь! Так, подождите, огонь летает. Ну, код... кода здесь нет, скорее всего. Так, ладно, я бегу сюда. Су... Пиздец. Нахуя бинты-то, если можно? Подождите, стоп. жатва. Хотя бинтов много, я понимаю, что нужно. Аптечек у меня сколько? Аптечек дохуя, но ну просто мне их реально. Блядь, тут какая-то хуйня летает. F6. Просто... Чего, блядь? Чего, блядь? Так, стоп, откуда этот огонь? Это вот это вот херотень? Где он? Это он, типа, делает, или что? Тут везде газ. что то Это он, короче, делает. О. Если вот этот хуй мне встречается, короче, на пути, то мне пиздец, я так понимаю, да? Потому что он... Да что, блядь, происходит, нахуй? Кто мне пукан рвет? Не, как, блядь, я буду проходить? В смысле? А как мне пукан... Да что это за хуйня летает, блядь? Что, блядь, я не понимаю? Петарда на Новый годки туда полетел! Что это такое? Как я могу понять, блядь? Блять, что за пиздятинка? Да что за бред? Да хватит швыряться в меня! Да, да блять! Что за хрена тень, блять, я не понимаю. Нет, здесь кода нет. Сука, опять бинтоваться придется. Так, тут какая-то хуйня, да, я так понимаю, должна быть. Сука, в эту игру невозможно играть же, блять Опять хуйня шаровая, блять Похуй, она меня не тронула даже. Блять. Я не знаю, кто это. Я... Да кто это делает-то? Кто это делает? а, -а, -а, -а! Компуктеры. Что, откуда вот эта херня возникает? Я не понимаю, блядь. Мне сюда, кстати, и надо было. Принеси документы бармену. Блять. Я не.. Пизда, пизда, пизда, опять пизда! М7. Открыть дверь командный центр. Блять, ну и квесты за 15 минут здесь такие, конечно, себе. Открыто. Раз, все. Что тут красным показывает? Мне здесь плохо, типа. Я не знаю, кто это. Ну чё, допрыгнул? Сука! Нет, куда упал-то, блядь? А тут можно реально в трубу свалиться. Кстати, стоп! У меня такое ощущение, что с одного из фонариков можно ёбнуться прям в трубу. Вот это будет очень нехорошо. Вот это будет реально пизд. Зачем? Зачем? Зачем, блядь? Так, спидран, пошел. Так, смотрите, вот так от оттягиваюсь. Нет, сейчас, смотрите, смотрите. Сейчас, сейчас, сейчас, спидран. Смотрите, оп. Ща. Да, блядь! Блядь. Да, сука! Да, сука! Но! Когда ты падаешь, ты же понимаешь, что ты был, ну, как бы, намного выше где-то. И тебе, конечно, хочется вернуться быстрее. И как раз... Блядь, фризы ебаны. не помеха. Похуй вообще. Похуй. Ну, фризит и фризит. Ебать, ядра, блять, хоть, блядь, 64 нахуй выключу сейчас все ядра, но пройду. Я пройду, блядь. Я пройду. Нет, эта игра должна оставлять пока что светлый отпечаток моей памяти, потому что... Мне хватило замечательной игры... Под названием Getting Over It. Я просто мог сейчас заползти, на самом деле, не стал рисковать. Лучше попадать поодиночке. Вот. А эта игра должна оставить светлый след. Так. Так. Так. Рулетка, сантиметр, блять! Да похуй, сколько сантиметров! Наверх хочу попасть по фонарикам. Там причем остается их фонарика 2-3. Их остается реально чуть-чуть, блять. Вообще хуйня. Я дойду. Так. Вот она, начинается, ебатня. Ладно, на фонарики сейчас дойду. Дойду фонарики. Фриза, говно. Так, друзья, здравствуйте. Это фо программа фонарики. И сегодня с вами ее ведущий Александр Булкин. Сейчас мы запрыгнем на первый фонарик. Бля! Телевизор прыгает! Передача нахуй выключается! Повтор блядь, программы! А, блядь. Опа, блять! Аккуратно! Опа, блять, еще.